Сегодня, 29 декабря 2022 года, официально, были завершены съемки эпилога "Последней надежды", который выходит уже 7 января, 15.30 по московскому времени. Не пропустите. Не забудьте подписаться на официальный YouTube-канал российского «Доктор Кто», чтобы не пропускать новости и новые серии.